Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я буду снимать свое первое видео полностью перед камерой. Всем привет! Меня зовут Алена Чивона и я хочу себе приготовить быстренький салат из всего, что есть в холодильнике. У меня есть отварная куриная грудка, помидорки, авокадо лучок посолинка не знаю буду ли я добавлять у меня есть еще ветчина еще есть сыр мой нелюбимый Мааздам. я его не понимаю и яйца для начала я нарежу куриную грудку грудку я режу кубиками я замариновала куриную грудку соевым соусе перцы и соус терияки я вроде добавила. Основной смысл того, что я мариновала, это то, что там нету соли. А, говорят, соль убийца для куриной грудки, потому что она становится супер сухой. Я порезала уже половину грудки. Буду ли я добавлять еще куриную грудку, но у меня есть три отварных яйца, их точно все я добавлю. И когда я добавлю все яйца, будет ориентировочно понятно, нужна ли мне еще грудка или нет. Еще, кстати, не решила, чем я буду приправлять салат, но думаю, если получится, то ничем. Потому что фасоль у меня в томатном соусе яйца тоже режем кубиками по возможности желток то он сам по себе разваливается а вот белок с кубиками помидорку режем Может подать а, Помидор я нарезала. У меня есть еще авокадо. Я не знаю, говорю я вначале про него или нет. Но его я, пожалуй, тоже добавлю. С самого начала у меня была какая-то тактика. С самого начала у меня была какая-то тактика. И я ее придерживаюсь. Но на самом деле первый раз, с самого начала. Авокадо мне очень не понравилось, и я его не поняла. Но, как оказалось, в будущем, как оказалось, я покупала неспелый авокадо, и поэтому он мне не понравился. Теперь я умею выбирать. И Если вы не знаете, как выбирать, то я вам скажу. Берете авокадо и давите на него пальцем. У хорошего и спелого авокадо позже кожура как бы поддается нажатию, но тут же возвращается обратно, такая же, такая, можно сказать, упругая кожура. А у незрелого авокадо кожура не поддается нажатию. У переспелого авокадо после нажатия остается вмятина. И Получается, нужно выбрать что-то среднее, что-то у меня не очень получилось нарезать, что-то как-то некрасиво, но ничего, и так сойдет. Ну, пища! Ну, оно не рубится? Желудку все равно, как нарезанную. А я еще не профессионал, мне можно нарезать, как угодно. Зеленый лучок. У меня он растет на подоконнике, поэтому такой такой непрезентабельный, но зато вкусненький. Лучок режем мелко. В принципе, я думаю, что все, кто смотрит видео, хоть раз... Резали или видели, как режут лучок. Вот так. Я натру сыром немножко, примерно горсточку сыра тертого. Чтобы салат получился еще сытнее и вкуснее, и по возможности его не приправлять, я добавлю туда фасоль в томатном соусе. Не нужна ложка. Фасоль у меня уже открытая. Я добавила примерно 4 столовые ложки фасоли. Надеюсь, это будет вкусно. Довольно странное сочетание всего, что тут есть. Перемешиваем. В принципе, салат получился а, приправленным. То есть я смотрю на него и он не выглядит сухим и думаю мне понравится, я бы еще добавила соль соль так слегка сверху и перца М -м -м. а здесь детичный салат итак в этот салат я добавила половину куриной грудки, половину авокадо, три яйца, две небольшие помидорки, можете добавить сколько хотите, 4 столовые ложки фасоли в томатном соусе за счет этого получилась заправка и а горсть сыра, можете добавить любой перец, соль и зеленый лук рябкий. В общем, получилось очень вкусно. Я буду кушать. И буду надеяться, что смонтирую это видео и выложу его на YouTube. Это было не очень ожидаемое. Это вкусно!